Сегодня я хочу поговорить с вами про инвестиции в отельный бизнес, а именно об инвестициях в апартаменты. В связи с мировыми событиями отдых в Сочи стал популярен у россиян. Купить путевку в другую страну – это уже риск. Но номерной фонд города Сочи сильно устарел. Отели старые и неуютные. От гостей Сочи мы часто слышим разочарование о уровне сервиса и комфорта. Есть спрос на недвижимость класса комфорт что-то свежее, в хорошем качестве. А у собственников старых отелей нет средств на капитальный ремонт. В связи с запретом на строительство, застройщики начали активно вкладываться в реконструкцию и капитальный ремонт устаревшего отельного фонда. Преимуществами капитального ремонта является то, что здание ремонтируется, а не строится. Оно уже введено в эксплуатацию и зарегистрировано. Давайте взглянем на эту идею с точки зрения инвестиций. Недвижимость в Сочи дорожает, а коммерческая недвижимость дорожает еще быстрее. Я думаю, что многие инвесторы хотят, чтобы недвижимость, в которую они инвестируют, приносила еще и пассивный доход от сдачи в аренду этой недвижимости. Но как это сделать, если вы находитесь в Москве, Питере или в Тюмени? Как сдавать квартиру удаленно? Как контролировать посуточную аренду? Как находить клиентов и сохранить недвижимость в сохранности? Эти вопросы я постоянно слышу от инвесторов. Для таких инвесторов отлично подойдет вариант инвестирования в отремонтированный апарт-отели. Рассмотрим несколько актуальных вариантов. Калипса на Мамайке, Рапсодия на Рахманинова или Боярд в Лоу. Инвестируя в апарт-отель, вы получаете новый апартамент, в котором стоимость размещения гостей будет гораздо выше стоимости размещения в квартире-студии. Отельный сервис, который будет заниматься продвижением отеля, сдачей номеров, размещением гостей, нести материальную ответственность за апартамент и имущество. На примере апарт-отеля Калипса рассчитаем среднегодовой доход от сдачи апартаментов в аренду. Если взять цены на май 2021 года, выручка составит около полутора миллионов рублей в год при загрузке апартамента на 65%. 20% от этой суммы оставит себе отельный оператор. В итоге вы получите от миллиона двухсот тысяч пассивного дохода в год и плюс эта недвижимость сама значительно вырастет в цене. Вложение в апартаменты это не только выгодная долгосрочная инвестиция, а еще и готовый бизнес, который приносит хороший доход ежемесячно. Мое мнение, апартаменты это отличные инвестиции, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Подписывайтесь на канал Метры в Сочи, будет много интересного и полезного о недвижимости. Всем пока!